Ребят, нашел для вас офигенный рецепт запеченного перца. Я хочу его повторить. Это, наверное, тот случай, когда я второй день подряд готовлю один и тот же рецепт. Причем я даже делал съемку. Я вообще не люблю снимать ролики дважды подряд, там, в течение двух дней. Один и тот же рецепт, чтобы переделать, лишь бы вам это понравилось. Нет, я всегда стараюсь это делать с первого дубля. Но сегодня тот момент, когда мне хочется действительно передать красоту этого прекрасного блюда сегодня буду готовить запеченный перец фаршированный сыром и завернутый в бекон для начала нужно подготовить перец я взял турецкий перец капи он идеально подходит для этого рецепта он очень ароматный и его форма очень удобная для работы но его надо красиво почистить каким образом Т-образно делаем разрез раз и вот сверху под хвостиком не до конца делаем разрез 2 далее это все открывается вот таким образом аккуратно даль опять же делаем уже надрез внутри от отрезаем семена от хвостика и просто пальцем достаем нужно подготовить начинку начинкой будет у меня э, сливочный сыр далее я возьму кинзу Чеснок, сумак, ложечку приправы. Начинка, бекон, бекон был куплен в магазине тоненько нарезанный, перец почищен. Теперь буду его фаршировать, начинять. Начинять я буду руками, потому что творожная масса такая густоватая, перец хрупкий. И приборами это делать не очень удобно. красиво завернули в бекон бекон сверху еще можно немножко подсолить и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до того момента пока бекон не станет таким красивым, золотистым и хрустящим где-то полчаса времени уйдет пока перец запекается Перейдите в описание, зайдите по ссылке на Instagram, ништяки для кухни и еды. Можете выбрать что-нибудь. И я уже отправляю по всему миру, если кому интересно. Ну что, ребят, я вам хочу сказать... Все-таки нужно бекон покупать, потому что в магазине его нарезают очень тонко. Вчера я нарезал толстовато, визуально не очень, но по вкусу, я вас уверяю, просто обалдеть. Знаете, в чем плюс данного рецепта? Бекон запекается, становится хрустящим, и он так создает такую оболочку перцу, дополнительно защитную то есть он становится такой достаточно упругий и благодаря этому можно красиво подать ножичком порезать в общем я вам рекомендую